Здравствуйте, друзья! Хочу вам сделать краткое объявление Солнечного Узбекистана. Значит, у нас есть программы для обучения. И все эти программы для обучения заключаются в том, что я хочу передать весь свой опыт в течение 50 лет со своими учениками для того, чтобы это все не умерло, передать весь опыт и знания для блага человека. У нас есть разные программы. Есть дешевые программы с сертификатом, есть средние программы, то есть я имею в виду, по стоимости. И есть дорогие программы, это уже американские дипломы. И в течение обучения я лично буду подключаться со своими учениками, и все непонятные вопросы, которые вас интересуют, мы будем обрабатывать, мы будем как бы просвещать вас так чтобы вы понимали, зачем делать те или иные процедуры для восстановления полностью своего здоровья. При том, чем наша программа отличается от разных других программ, потому что мы не только даем знания, физиологического лечения тела, которое касается и очищения крови, и очищения печени, почек, очищения всех структур на клеточном уровне. Мы даем также и эмоциональное восстановление здоровья. Значит, наука и искусство выздоровления естественными методами. Вот невозможно вылечить человека, если у него есть стрессы. А если у него есть стрессы, значит, у него стопроцентно пандемии щитовидной, паращитовидной железы. А это значит, вся система, эндокринная система буксует. Понимаете, нельзя отрывать одни органы от других. Вот, допустим, если у вас проблема уха, горла, носа, нам надо лечить весь организм, включая антистрессовая терапия. Значит, представьте себе, что у каждого имеется стресс, у каждого имеется волнение, агрессивные мысли, вот, гнев, зависть, жадность, вот, дальше нежелание учиться. И вот это все вот эти хронические болезни, они идут от э, тонких тел. Мы это будем разбирать. Что такое аура, что такое чакры? И это большой пробел в официальной медицине, где не там мединститут не обучает науке и искусству восстановления здоровья естественными методами. Значит, нужно... Еще дать вам возможность, как восстановить эмоционально-чувственные проблемы, как устранять дурные привычки и так далее, и так далее. Повторяю, я вместе со своими учениками желаем обучить людей, не иметь значения, откуда эти люди. Мы будем высылать специальные книги, мы будем высылать аудио, видеоролики, все на высшем уровне. Поэтому не обязательно приезжать. Сейчас такой век, все можно работать онлайн. И поэтому я с удовольствием, пока я жив, я хочу принести пользу обществу. Людям, которые не обучались этому искусству, а это большое искусство. И при том, вы можете сказать, а я не врач, а я не медсестра, это не имеет значения, кто вы. Легче нам обучить не врачей, потому что у врачей уже есть как бы вера в ортодоксальную медицину. Их надо переучить, но не все еще проснулись, не все еще зрячие. Им нужно время, чтобы они послушали мои YouTube-ролики на моем канале. Поэтому нам не имеет значения, кто вы, главное, чтобы вы хотели научиться этому искусству. Надеюсь я ясно вам объяснил, вот. и мы в течение допустим месяца я со своими учениками будем с вами связываться и будем вас просвещать, что вам непонятно. И вы должны записывать в свою тетрадь вот, вот эту науку и искусство возновления естественными методами. И вот эти знания уникальны. Я собрал 20 знаменитых ученых, которые я показываю, что благодаря этих ученых у меня три ящика благодарности. И на испанском языке, и на английском, и на русском языке. И эти благодарности свидетельствуют, что это факты. Если больные говорят об этом, значит, это факты. А кто не верит, значит мы с такими людьми работать не будем. Они еще должны пробудиться, проснуться, как говорится, пока петух не клюнет. Вот человек не проснется. Нужно время, чтобы человек проснулся. Итак, друзья, будем заканчивать. Я, значит, под этим роликом там будет телефон. Алексей, это мой агент из Минска. Все вопросы будет адресовано Алексею, который вас свяжет с нужными моими учениками, со мной и начнем работать на ваше благо. Во имя здоровья человека. И как вот э, высший разум, или Бог, или как космическое сознание будет работать на вас, через вас, на благо вас, но, к сожалению, не вместо вас. Вы активный участник. И вы можете в течение короткого времени, от трех до шести месяцев, получить американский диплом, кто мне сдает экзамены, и можете уже открывать свой офис или работать с врачами, которые верят альтернативной медицине. Будем прощаться, удачи и счастья.